Лиги студентов исполнилось четверть века. -па -па -па -па сердце, там, себя, себя, себя Демонтаж горбатого моста в Казани. А Сам по себе он, конечно, уникален для Казани. Такой большой крупный арочный пролет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илона Минигалимова. В Казанском федеральном университете 1 декабря пройдет церемония выручения международной медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики. Мероприятие состоится в актовом зале Института управления экономикой и финансов. Лауреатом 2021 года признан профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Иджат Сабитов. Ученый-математик отмечен премией в размере 75 тысяч долларов США за выдающиеся достижения в геометрии и их применение. Сотрудники Казанского федерального университета удостоены государственных наград Республики Татарстан. За внушительный вклад в развитие молодежной политики отмечены Ариф Межведилов и Юлия Виноградова. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Лиги студентов Республики Татарстан. На церемонии прошло чествование людей, внесших большой вклад в развитие молодежной политики и главного студенческого объединения Республики.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 Коран из фонда библиотеки Казанского федерального университета представили в Саудовской Аравии. Издание Корана, признанное первым во всем мусульманском мире, вышло в свет в типографии Казанской гимназии в 1803 году и дошло до нас в единственном экземпляре в фонде научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Более подробно расскажет наш коллега Илья Андреев. В августе 1803 года